Слава Богу, братья Слава и сестры! Богу. Я хотел бы прочитать из Евангелия от Марка, из 4, 4 главы, из 21 стиха. Это Марка 4, 21. Это Марка 4, 21. «И сказал Он им, «Разве для того, приносит светильник, чтобы поставить его под сосуд или ложе, не для того ли, чтобы поставить его на подсвечник, ибо нет ничего тайного, что не стало бы явным, и не бывает ничего сокровенного, что не обнаружилось бы. Если кто имеет уши, слышать, пусть слышит. И он сказал им, обращайте внимание на то, что слышите, какой мерой мерите, такой будет отмерно вам. И будет прибавлено вам, слушающим. Ибо кто имеет, тому будет дано. А кто не имеет, у того отнимется и то, что у него есть. Здесь я обращаю внимание на такую часть стиха 24. -го. Какой мерой, мерой идти, такой будет отмерно и вам. Это как бы закон сения и жатвы. Что, то, что мы делаем кому-то, потом мы это получаем обратно. Здесь написано еще «и будет прибавлено к вам слушающим». То есть те, кто слушает, те получат больше. Как бы, это, раньше я это никогда замечал, что, ну, что делаешь, то получаешь как ответ. Но здесь, кто слушает, тот больше получает. То, то, то, то есть нужно быть слушателями. Это очень, ну, это, это важно, я считаю. Вот, и в притче о светильнике написано, что «Сосу должен светить людям». То есть, если мы имеем какой-то талант, дары, нам нужно их не скрывать в себе, а служить для людей, в церкви, для, для этого мира, чтобы те таланты, которые дал Господь, чтобы мы их использовали. Чтобы не быть подобным, как был один раб, который взял, закопал и ничего не сделал с этим талантом. Что нужно это, это нужно применять, чтобы потом не попасть в, в разные проблемы. И хотел, чтобы мы все стали и помолились перед служением. Друзья, Господь нам дает возможность, и мы приходим, чтобы послушать, поделиться Словом Господним и послушать, что хочет Господь нам сегодня сказать. Хорошим и псалом пропели о Иерусалиме, тот город вечный, который приготовил нам Господь, если мы будем оставаться верным Ему. Я рассуждал, Господь дал мне Тему рассуждания о блаженстве. Это нам знакомое место Матфея, 5 глава. И мы возьмем с первого стиха. Очень интересно, я так рассуждал. И я сегодня не буду ее всю рассуждать, это все. Но мы, может, до половины порассуждаем, а там мы будем продолжать. Я молился, Господь дал мне это, чтобы я начал это. И потихоньку мы будем рассуждать это все, все блаженства, все эти три главы, будем рассуждать то, что Господь положит на сердце. И мы прочитаем Слово Господне, говорит такие слова. Это с первого стиха, пятая глава Матфея, пятая глава первого стиха. Увидев народ, он зашел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики Его. И он, отвергший уста свои, учил их, говоря, Блаженные нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блажены плачущие, ибо они утешатся. Блажены кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженные алчущие и жажущие правды, ибо они насытятся». Я прочитаете дальше. Блаженны, милостивы, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженны, изгнаны за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнаты, и всячески неправедно. «Злословить за меня! Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах! Так гнали и пророков, бывших прежде вас до всего места!» Друзья, как важно нам оказаться правильно пред нашим Господом! Блаженство – это очень обширная тема, и мы сегодня начнем говорить, Потому что если мы будем исполнять то, что Господь говорит в Слове Своем, то мы войдем в тот город воротами. Мы увидим тот новый Иерусалим, который приготовил Господь. Друзья, самое главное в нашей жизни – то, что Господь – лошадь. Он оставил священописание нам, это путеводитель к тому Царству Небесному. И Он хочет, чтобы мы спаслись. И когда придет время перехода, чтобы мы не боялись смерти, чтобы мы не боялись, о, смерть придет, друзья, в это последнее время Господь хочет, чтобы мы правильно шли за Ним. И Божье Слово говорит, видите, третий стих говорит такие слова, блажены нищие духом, ибо их есть. Царство Небесное. И знаете, я вот посмотрел и вот сделал пометку такую «Блаженные нищие духом». И вот «духом» написана буква маленькая. Когда идет «духом святым», она большая буква, потому что это величайство, а это «духом» это уже говорит о другом. Друзья, и вот мы сегодня порассуждаем этот стишок Блаженные нищие духом». Кто они такие? И как мы должны ходить пред нашим Господом? И видите, это оно очень важный момент. Другой перевод говорят такие Блаженные нищие духом», потому что им принадлежит Царство Небесное. Это перевод как современный, сейчас говорят. Там, говорит, им, ибо им принадлежит Царство Небесное. Мы блажены, когда мы постоянно нуждаемся в Боге. И если мы откроем исая 57 глава, и тут говорит 15 стих, 15 стих говорят такие слова. Ибо так говорит высокий и превознесенный, вечно живущий, Святое имя Его. Я живу на высоте небес и в святилищах, и также сокрушенным и смиренным духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. Друзья, вот это самое главное в нашей жизни, когда у нас есть дух сокрушенный, когда мы Смиряемся пред нашим Господом, мы постоянно нуждаемся в Боге. Тут нельзя. Это то же самое, что мы, например, ты покушал в понедельник, и тебе на всю неделю хватает. И ты, я не хочу больше кушать. Но это... Многие, ну, как говорят, я говорю, понимаешь, это как голодовка ты уже себе. Но духовная пища – это другая пища. Ты должен постоянно, читая Слово Господнее, читая каждый день, изучая Слово Божье, исследовать Писание. Может, Библия нас напоминает тому? Исследуйте Писание, ибо вы думаете, через него иметь жизнь вечную. И вот почему Христос говорил о блаженстве, блаженной нищий духом. Когда мы представляем себя, что я все много знаю, но я постоянно нуждаюсь, я хочу это, я нуждаюсь, я ничь. Это не то, что говорится земном, это говорится о духовных вещах, которые твоя душа, она нуждается в Боге. Твоя душа, она нуждается, потому что ты без Бога ничего не сможешь сделать, дорогие друзья. И Слово Божие нас к этому напоминает и ведет. Я прочитаю еще одно, говорит, место. Это Якова, вторая, вторая глава. Я прочитаю Якова, вторая глава. И пятый стих. Якова, 2 глава, 5 стих. «Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатым верою и наследниками царства, которые Он обещал любящим Его?» как, как нас подтверждает тому, что Яков пишет, «Послушайте, братья, я могу сказать и сестры, Мои возлюбленные, ни бедных, ни мира, избрал Бог быть богатыми. Бог... Представьте себе, когда Иисус родился, кому ангелы явились? Пастухам. Он не пошел, ангелы не пошли туда, к Ироду. Там знатные люди. Но Он пошел к пастухам. И Он сказал, кому? Он бедный. И Христос говорил, говорит... Не здоровые имеют нужду в враче, а больные. И вот за это Слово Божие говорит, блаженные нищие духом. Вот эти, которые люди на пьедесталах, они в Боге могут и не нуждаться. Они приходят, может прийти, да, я Бог, я, а Боге может знать, но он Бога не может познать. Потому что бывает, он на пьедестале, ему она не нужна. И Господь за это избрал тебя, и имена, чтобы мы сидели тут, а? и чтобы мы имели жизнь вечную. Господь хочет, чтобы мы постоянно нуждались в этом. И вот я еще раз прочитаю, Яков говорит, послушайте его. Братья мои возлюбленные, не бедных ли избрал Бог быть богатыми верою и наследниками Царства, которое обещал? Что мы, мы прочитали этот стих? Блажены нищим духом, потому что, что им принадлежит Царство Небесное. Когда мы постоянно в Боге нуждаемся, мы знаем твердо, что мы будем в Царстве Божьем. Что нам это принадлежит? Бог говорил отцам, говорит, принадлежит вам и детям вашим. Бог давал это обещание, обедавал. И туда Христос об этом и говорит, что царство Божие принадлежит вам и детям вашим, и вашим потомкам, только чтобы вы жили правильно пред Господом. Этого Господь хочет от нас, чтобы наше послушание пред Богом, оно было видно. И когда люди видят в нас, и они видят в нас, в глазах Иисуса, и говорят, мы видим Иисуса. Дорогие друзья, самое главное в нашей жизни – оставаться верным нашему Богу. И я прочитаю еще одно место Слова Господня, говорит Лука. Это, говорит Лука, 4 глава. И 18 стих. Когда Христос, мы помним то место, когда Христос пришел в храм. И ему подали книгу. Я возьму 17 стих, чтобы нам ясно было чуть-чуть. Ему подали книгу пророка Исаии потому что Израиль, он изучал Исаия Порока. И вот такие слова. И он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано «Дух Господен на мне, ибо Он помазал мне благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождения слепым презрением отпустить измученных на свободу. И я прочитаю 19 стих, и говорю так, проповедовать ли это Господня благоприятная? Аллилуйя! Друзья, Христос, Он провозглашал эту победу. Он сказал, Дух Господен на мне. Он пришел. И говорит такие слова, благовествовать нищим, блаженный нищие духом, блаженный те, которые ты нуждаешься. И Христос говорит, я пришел этим, и в данный момент Господь хочет, чтобы мы были наполнены этим духом, и мы, чтобы мы провозглашали Дух Божий на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим. Дорогие друзья, это самые такие ответственные моменты в нашей жизни, когда мы можем провозглашать эту Божью победу и говорить, Дух Божий на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим. Ибо этот Дух Божий, Он меня ведет провозглашать эту победу Божью. Я вникаю в это, я уже, я нуждаюсь. Хотя Дух Божий на мне, но я нуждаюсь в Боге постоянно. И я иду проповедовать, я иду благовествовать этому миру. Я иду говорить каждому. И говорит так, он послал меня истерять сокрушенным сердцем. Друзья, самое главное в нашей жизни, в жизни христианина, не говорит, а я что, что, такое? Нет, я, Дух Божий на мне, Он помог мне идти, сокрушать, исцелять разбитые сердца. Много разбитых сердец сейчас. И Господь хочет, чтобы мы это делали. И когда это мы будем делать, Дух Божий больше будет пробивать в нас. Господь нас будет больше наполнять. Знаете, когда вот стакан набираешь воды, и он уже полный, и ты опять набираешь, она уже раздевается, никто не пьет воду. Так и Дух Божий, Он тебя наполняет, а у тебя уже надо, надо где-то вылить. Иди говори, иди говори о делах Божьих. И когда ты будешь это говорить, будешь действовать, Бог будет тебя наполнять». Бог хочет, чтобы это наполнение было сегодня. Бог хочет, чтобы это наполнение было и завтра, и всегда, и третьего дня. Господь хочет, чтобы ты сегодня даже вышел особенным с этого места. Господь хочет, чтобы ты наполнил тебя сегодня в этой благодати. И ты сказал, аминь, Господь с нами, Авоче, дорогие друзья, этого Господь хочет. И что интересно, проповедовать пленным освобождения слепым прозрения. Кого пленным? Пленные люди есть во грехах, которые не хотят Слово Божие, которые, когда слышат Слово Божие, их, их начинает, к... они противятся Слову Божьему, моли за таких Господь хочет, чтобы ты совершал эти молитвы, и тогда это разобьется. И говорит так, и проповедует И слепым прозрение и отпустить измученность на свободу. Когда это происходит, дорогие друзья, Господь делает свою работу, дает зрение слепым. Да, много есть слепых физически, но есть много слепые духовно. И Христос об этом говорил. Христос об этом ему говорил. Когда слепой слепого ведет, то что не получится? Они оба упадут в яму. Он не говорил за физические. Он говорил фарисеям. Потому что они... Он говорил, вы гробы окрашенные. Вы себе созерцаете. Вы такие красивые. Вы такие набожные. Но внутри у нас, как у гробы... Полно кости. Это Христос говорил. Дорогие друзья, если в нашей жизни сейчас встречаешь людей, вроде он все знает. Но больно слушать. Я не служу никого. Мне больно. Молю, чтобы Господь дал прозрение людям. Я молю, чтобы Господь совершил свою эту работу. И чтобы Бог, когда будет нас наполнять, чтобы мы освобождались от этого. Чтобы мы говорили, чтобы Дух Святой работал в этом. И Бог хочет, чтобы мы полностью, а давай говорили, Господи, я согласен. Я согласен, ты веди, как ты хочешь. Мы должны, потому что Господь никого не насильно не заставляет. А это Богу служение, а это добровольно. Блаженный нищий духом. Да, я нуждаюсь. Я всегда говорю, Господи, я нуждаюсь в Тебе. Я создаю свою нищету. Друзья дорогие, когда мы приходим к Богу таким, то Бог знает наше скученное сердце. Бог видит, что мы хотим делать. И Бог совершает дальше. И я прочитаю еще одно место. Слово Господне говорит такие слова. Это Псалом. Говорит, тринадцатый и шестой стих. Видите, тут такое выражение... Нищий духом, что он означает? Вы посмеялись над мысленью нищего, что Господь упование его. Нищий, который нуждается на Господе, то, что я говорил, и говорит выражение такое, вы посмеялись, многие смеются. Помните, когда... Царь Езекия, когда был город окружен, и когда Рабсак стоял и говорил, что Езекия знает, что ваше упование, ваши боги? И он смеялся. У Езекия было упование на Бога. Он говорит, я знаю, что Господь меня услышит. И он утром встал, умыл, пошел в храм и говорит: Господи, читал это письмо, и говорит: Ты видишь, какое посмеяние? И Господь что им ответил? Надежда была на Бога, а Господь ему ответил, знай, придет, он придет слух к нему, и он уйдет, и там в его земле он погибнет. Это было слово от Господа, потому что когда мы делаем упование на Бога, Бог приходит, нам кажется временами, что уже все, нам кажется, что мы уже, уже ну, нема выхода, не падай духом, не слагай руки. Знай, что у Бога есть выход всегда. Знай, Бог всегда выведет тебя с любого положения. Смотришь, думаешь, ну все уже. Враг настигает. Если мы помним, то когда, Бог, когда Самуил сказал, через Самуила Бог сказал Саулу, «Иди, жди, я приду», Самуил сказал ему, я приду, мы сделаем жертву, и пойдешь, и победишь Амалика. Пойдешь, совершишь это все. Что сделал Саул? Он говорит, я видел, что враг наступает, а ты не приходишь. И я боялся. И я взял сам эту жертву, сделал. Он поступил то, что ему не надо было делать. И Бог проговорил, что И говорит, хотел Господь, утвердить твое царство. Но ныне Бог отнимает от тебя царство и даст другому ближнему твоему. Друзья, самое главное в нашей жизни, когда мы нуждаемся в Боге, когда мы совершаем это все, и Господь хочет, чтобы мы дождались. Жди. Жди тот шум тутовых деревьев. Некто Бог говорил Давиду, Давиду. Говорит, иди, жди. Жди тут шум, тут, тут деревьев. Когда пройдет шум, знай, что я пошел впереди тебя, и победа будет. Аллилуйя. И вот это самое главное в нашей жизни, братья и сестры, чтобы мы вникали в это слово Господня. И я прочитаю еще одно место, то же самое. Здесь говорит псалтырь Псалом 9 и 38 стих. Говорят такие слова молитвенные. Господи, Ты слышишь желание смиренных. Укрепи сердце их, открой ухо Твое. Девятый псалом, 38 стих. Как подкрепление это, друзья, и говорю такие слова. Господи, Ты слышишь желание смиренных. Нищий духом, ты смиряешься пред Богом. Ты слышишь желание смиренных, укрепи сердца их. Открой ухо твое. Молитва идет к Богу. Ты слышишь их желания? ты выйди и приди на помощь. Друзья, это подкрепление нам, чтобы мы не унывали, чтобы мы не сдавались чтобы мы не говорили, «О, Господь меня не слышит!» Да не будет у вас такие мысли! Господь вас слышит. У Него есть определенное время. У Него есть определенный подход, когда надо от тебя выйти. Он знает, Он тебя никогда не оставит. Он наблюдает за тобою. У Него есть промысл каждому. Дорогие друзья, и Господь хочет, чтобы мы правильно подходили к этому служению, и Господь дальше говорит, что вот видите, я, я прочитал, такое выражение было, что такое нищий духом? Смирение, лишение, лишение, э, э, лишение гордости людей, которые они не горды, они смиренные, у них гордость нема, и вот это нищие духом. Нищий духом – это смирение, которые сознают свое несовершенство и предосто... Предосто... Предосто... Предосто... предостоинство пред Богом, дорогие друзья, которые не говорят, не себе не ведут, но они хотят себя правильно представить пред Богом. И никогда не думают, что они лучше и святей святее всех. Знаете, нищий духом, они постоянно нуждаются в Господе. Но они никогда не говорят, вот, тот, вот я лучше его, я святей. Это человек, который всегда нуждается в Боге, и он рожден от Господа. Он рожден свыше. Он не будет тебя ставить, что он супердуховный. Вот это Господь хочет от нас. Чтобы мы, понимая это, и чтобы мы двигались за нашим Господом. Если взять э, другой э, стих, четвертый, «блажены плачущие, ибо они утешится. Друзья, это то же самое, это самое главное. Я не говорю, что мам сидеть и плакать сутками, но, говорит, «блажены плачущие». И я, прочитаю слово Господне, говорю такие слова, это второе Коринфянам, это будет 7 глава, 10 стих. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Вот о чем Господь хочет, чтобы мы печалились чтобы мы плакали. А земно мы можем плакать сутками. Но Господь хочет, чтобы мы плакали. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние. Когда мы приходим, мы должны нуждаться в этом. И вот когда он у нас в наш дух плачет, когда видишь, что не так, или ты сам, или твой ближний, который духовно может ослаб, плачь молить пред Богом за него. Это пред Богом будет правильно. Этого Господь хочет, чтобы наше служение, оно было правильным. Я не хочу много зацикваться за плач, потому что мы понимаем, когда сокрушенное наше сердце, и мы движемся, и Господь помогает нам. И прочитаем другой стих, говорит такие слова «блажены кроткие». Блажены кроткие, ибо они наследуют землю. Видите, что интересно, когда мы третий стих читали «блажены нищие духом, ибо их есть царство небесное». А пятый стих говорит такие слова «блажены кроткие». «Ибо они наследуют землю». Бог уже говорит, а какой земле? Вы понимаете, вот идет, как смотришь, думаешь, ну что тут происходит, большие расстояния. И если взять слово Господне, мы прочитаем филиппийцам, это говорит... Четвертая глава, и я возьму пятый стих. Тут мы понимаем, это очень интересная глава. Филиппийцам четвертая глава и пятый стих. Ну Тут идет четвертого стиха, она очень интересная. «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю радуйтесь». И пятый стих. «Кротость ваша да будет известна всем людям Господь, близок». В нашей жизни мы должны быть кроткими, и Бог нас благословит, а мы можем землю наследовать какую? Небесную. Оно будет и благословение, если мы будем кроткими, Бог благословит нас и в земном. Это для того, чтобы Бог увидит наше смирение, наше умоление пред Ним. И Яков, еще одно, я место прочитаю, говорит такие слова. Это первая Якова. Якова, первая глава. И я возьму 21 стих. «Поэтому отложите всякую нечистоту и остаток злобы, и в кротости». Примите наслаждаемое слово, могущее спасти ваши души, ведет к тому, что когда мы в кротости, в смирении пред Господом, и тогда, и говорят такие, поэтому отложим всякую нечистоту, надо от, отречься от всего этого всякой нечистоты и остаток злобы, то, что может преследовать нас. Что говорит Яков, в кротости примите наслаждаемое слово, которое может спасти ваши души. И опять идет с маленькой буквой Блаженный нищие духом и душа. Тело, дух, душа и тело. И это оно идет в одном. И говорят, это бывает часто, ой, так душа болит, она чувствует. И когда мы это у нас происходит, мы должны в этой крови проходить, тогда Бог нас будет благословлять. И тогда Господь будет совершать свою работу. И еще мы прочитаем Иякова, 5 глава. И тут пойдет... 7 стиха и до 9. Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня, вот земледеле ждет драгоценного плода от земли, и для, для него терпит долго, пока получит дождь ранее и поздний. Долго терпите и вы укрепите сердца ваши, потому что происшествие Господня приближается. Не святуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденным, вот судья стоит у дверей. То, что блажены кроткие, ибо они наследуют землю. И туда Господь, Господь нам пример приводит, И Яков приводит пример: как земледелец ждет плода, так и вы в смирении. И примите это наслаждаемое. И то, что вы сеете, то, что вы делаете, придет время, вы получите награду. Это Господь говорит. Это Слово Божье. И говорит, долго терпите, и вы укрепите сердца ваши. Потому что пришествие Господня приближается. Да, пришествие Божье приближается. Мы должны быть готовыми. Друзья, мы должны быть готовы к тому, чтобы встретить нашего Господа. Мы должны быть готовы к тому, чтобы Господь нас благословлял и устроял. И еще одно интересное место. Я прочитаю Матфея 11 глава 29 стих. Говорит такие слова: Возьмите Иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и миллион сердцем, и найдете покой душам вашим. Самое главное, что Господь говорит и нас поддерживает и укрепляет тому. Возьмите Иго мое на себя. Значит, что? Мы должны встать под Иго чье? Друга, соседа, под Иго Божьего. И говорит так, возьмите Иго мое на себя, и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен с сердцем. И найдете покой душам вашим. Это самое в нашей жизни, когда мы находимся под иго Божьим. Когда мы несем Иго Божье, Ермо Божье нам легко идти. Почему Господь нам помогает, друзья? Бог нам помогает, и Он совершает эту свою работу. И вот в Откровении написано так. Вот гряду скоро. «Блажен соблюдающий слова пророчества книги сей, вот иду скоро, и блажен соблюдающий прочество книги этой». Друзья, это Слово Господня. Когда мы исполняем, то блажены мы, и Господь говорит, вот иду скоро. В другом месте написано, вот иду скоро, в Откровении, ибо возьмите мою со мною чтобы дать каждому по делам его, да поможет нам Бог, чтобы мы правильно двигались и шли за нашим Господом, чтобы мы стрепинули и звали Господь, Греги, Господи Иисусе, придет время, чтобы не было, друзья, а время тяжелое, она будет, будет, для народа Божьего, Оно будет для народа Божьего, и мы должны готовиться к этому. Мы готовиться как? Не запасать там что-то продукты, а запасать своего духовного человека. Мы должны запасаться духовно, друзья, и тогда Господь нам поможет. И я прочитаю дальше, говорю такие слова еще, этот шестой э, э, стих. Блажены алчущие и жаждущие правды, ибо они носитятся. Матфея 5, 6. Блаженны алчащие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Кто такие алчущие и жажущие? Друзья, блажены те, кому ощущ... Блажен, кто... блажены те, кто ощущает голод и жажду по праведности. Мы блажены, когда мы ощущаем тот голод по Господу. По правде Божией. Мы блажены, друзья, дорогие. Господь хочет, чтобы мы ощущали этот голод по Господу. И говорит, блажены вы. И Слово Божие, я прочитаю в это Исайя, 55 глава, первый стих. Блаженны аутрия и жаждущие правды». И 55 глава 1 говорит, «Жажущие, все идите к водам, даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте, ешьте, идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко». Братья и сестры, главное в нашей жизни, что Исайя нам говорит прочески, жаждущие, все, идите к Нему». Кто жаждет, внутри у тебя жажда – у тебя внутри горит по Богу. Идите, покупайте. Идите к Богу. И говорит, даже если у тебя нет серебра, иди к Богу. Господь знает. И говорит, идите, покупайте без серебра и бесплаты. Вино и молоко. Само в нашей жизни. Жаждать Господа. Идти за Господом. Следовать Его примеру. Следовать то, что Он хочет. И когда мы делаем это, Господь нам помогает и совершает свою работу. И мы еще прочитаем, говорят, такие слова. Это Лука, 18 глава. И я прочитаю, тут, говорит, такие слова. Это 9 стих. С 9 по 14 где Христос приводил за вот эту жажду, и Господь приводил такую притчу. Сказал также и к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, унижали э, других. Следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, другий мытарь. Фарисей стал молиться сам себе так, «Боже, благодарю Тебя, что я не такой, как прочие люди, грабители, обидчики, пролюбодеи, или как этот мытар. Пошусь два раза в неделю, даю десятую часть и всего что приобретаю. мытар же, стоя вдали, не смел даже поднять глаза на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил, Боже, будь милостив ко мне, грешнику, сказываю, же, сказываю вам, что этот, пошел оправданный в дом свой, более, нежели тот, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится. Аллилуйя! Дорогие друзья, жаждущие и алчие, и те люди, мы когда, жажущие правды, мы, мы должны жаждать правды Божьей. И тут Христос, приводя этот пример за двух фарисеев, нам она, ясная картина, что тот превозносился пред Богом, да. Я встречаешь людей, которые говорят, о, я то, я, мы даем, мы даем, мы даем. Но, друзья, дорогие, но тот стоял, бил грудь и говорил, Господи, прости, ты видишь, я. И смотри, мы тоже же стоял вдали, даже, даже поднял глаза на небо, но не смел поднять глаза на небо, но ударяясь в себя, говорю, Боже, будь милостив ко мне. Друзья, Господь хочет, чтобы мы приходили к Нему в простоте. Чтобы мы не укоряли, Господи, я для тебя сделал то, я для тебя то сделал. То, что ты делаешь, ты не для Бога делаешь, ты делаешь для себя. Ты приобретаешь то богатство там. Ты приобретаешь там. Там, где ни мой, ни ржа, ничего не съедает. То, что ты делаешь, тут не труби пред собою. Слово Божие, нам тоже есть место, где говорит, не труби пред собою. Мы часто, бывает, хотим показать, что я тружусь. Но Господь говорит, встань на колени. И когда у тебя время, когда бывает тяжелое время, не упрекай Бога. А ты говоришь, Господи, Ты видишь, будь милостив ко мне. И я хочу, чтобы Ты наполнил мое сердце. И я хочу, чтобы Ты меня наполнил, чтобы эта жажда, она внутри была. Господи, я хочу Тебе полностью отдаться. Господь этого хочет. Друзья, и еще одно место, очень такое, я так сидел, даже рассуждал, и что Господь, Он направлял нас тому, чтобы мы правильно служили Ему. И когда Господь придет, каким он нас найдет? Жажущим по слову Ему, чистым сердцем, нуждающим в Боге? Друзья, вот давайте мы себе зададим вопрос. Мы не знаем, что нам завтра сидеть принесет. Мы ожидаем. Христос говорил, говорит, как женщина терпит роды, ждет и не знает, когда родится ребенок. Вот в ожидании у нас есть. И не знает, когда. И так мы не знаем, когда Господь придет. А может завтра, может, кто-то утром не станет. И каким предстанем мы пред Господом? Наше сердце должно быть чистое. Мы должны нуждаться в нашем Господе, друзья. Я думаю, что дальше седьмой стих на Горной проповеди я продолжу следующее служение. Потому что я так Бог положил, и мы будем продолжать это Матфею и будем дальше двигаться, рассуждая о Слове Господнем. И давайте мы сейчас остановимся на том, задумаемся, как мы стоим пред Богом. На каком весы стоят, чтобы Господь не сказал, как тогда сказал, ты взвешен и найден легким. Друзья, самое главное в нашей жизни, чтобы нам не казаться легким пред нашим Господом. Самое главное, чтобы мы были пред Богом правильные. Этого Господь хочет сегодня от нас. Я не, могу, не говорю, что мы за завтра, я говорю за сегодня. Сегодня мы должны правильно стать и сказать, Господи, я вот, делай со мной что хочешь. Господи, я отдаюсь полностью тебе, а ты управляй моей жизнью, управляй моей семьей. И Господь будет управлять. Не бойтесь создавать себя и семью Богу. А Бог управит. И опять, не так, чтобы я дал Богу, и я обеспеченный. Нет. Молись, читай Слово Божие. Делай, делай свое то, что Бог требует от тебя. То, что требует Бог от родителей, Бог не будет за тебя делать. Учи детей. Господь, Бог дал нам это право. И мы должны это делать. Мы должны совершать молитвы и моления пред нашим Господом. И да поможет нам Господь остаться Ему верным и идти за нашим Господом. Пусть Бог благословит каждого и устраивает все. Да будет имя Господня благословено. Аминь.